Да, здравствуйте! Сегодня 6 февраля. Мы находимся в Московской области, в Одинцово. И тема нашей, нашего видео – инструкция по установке переходников, кранов из Кега Корнелюс, пинного Кега, на одну вторую соответственно переходники и соответственно вся арматура которая фитинги которые нужны нам для получения под продукта под давлением 12 атмосфер которые будут выдерживать вот э -э у нас будет вот таких три варианта и в каждом отдельном виде видео видео я покажу три варианта это то на, на что мы сейчас вышли вот и они рабочие. Все рабочие варианты. Почему? не Есть. Многие говорят, что используют, и многие используют в Европе там, используют стандартные их же фитинги от VAKA Корнелюс. Но они под наши нужды не сильно подходят. Почему? Потому что в пиве там практически у них жмыха. Ну или там чего-то там нету таких крупных частиц, которые... Тут ведь, видите, вот этот... Пинлок, он называется, он от из, собран из, из вот таких моментов. И когда, соответственно, вот эта тема сюда закидывается, вот зажимается, у нас тут надавливание происходит на, на, на вот этот, на эту платформу, и, соответственно, тут получается у нас, э, но э, отверстие получается очень маленькое. И, соответственно, сейчас путем, ну, я смотрел других, у них забивается оно очень часто. В нашей конструкции оно не забивается, практически не было этих моментов. И, соответственно, ну и тут, конечно, вот эти вещи, которые вот, оно держится на этих шариках, которые зажимаются. Это, конечно, в пиве там больше пяти атмосфер, там... Три ну, атмосферы больше не встречаются не давление, поэтому это для пива нормально. Но для наших нужд этот, этот коннектор не очень хорош. Поэтому мы эту схему откладываем. И э, показываем три схемы э, рабочих что для этого нужно, какие фитинги. Соответственно, в описании будут даны ссылки, как эти фитинги называются, и на AliExpress там, либо на Амазоне, где их можно будет заказать.